Другой вариант – это пересчет по элементам прямых затрат. Возьмем исходную локальную смету, составленную по базе тр 2001 в базисном уровне цен. Подключим концевик, в наименовании которого написано «Для смет с коэффициентом пересчета по элементам затрат». В библиотеке таких концевиков несколько. Сначала выберем концевик К08. Этот концевик каждый элемент прямых затрат переводит в текущие цены. Индексы пересчета в текущие цены выбираем из соответствующих таблиц. Подключаем таблицу 1.1 к элементам прямых затрат на полный комплекс. И выбираем вид строительства, например, панельные здания и сооружения. Обратите внимание! что индексы надо выбрать для каждой составляющей прямых затрат. Особенности концевика К08. В концевике отдельно выделены затраты на транспортировку грузов. Для индексации транспортировки обычно используется индекс на эксплуатацию машин. В концевик отдельно выделяются затраты по материалам, учтенные расценками и неучтенные расценками. В зависимости от того, в каких ценах выполнен расчет неучтенных материалов, ставим индекс текущий или оставляем его равным единицам. В нашем примере все неучтенные материалы рассчитаны в базисном уровне цен – Значит, индекс ставим. В строке концевика номер 20 рассчитывается фонд оплаты труда в текущих ценах по всей смете, и расчет накладных расходов и сметной прибыли выполняется от этого фонда оплаты трудам. В концевике установлены укрупненные нормативы на жилищно-гражданское строительство. Мы не обращаем внимания на то, что накладные расходы и сметная прибыль указаны в строках локальной сметы», они могут быть рассчитаны, а могут быть и не рассчитаны. Концевик К08, итоги номер 7 и 8, игнорируют и выполняет расчет накладных расходов и сметной прибыли по своим правилам. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли выбраны из таблицы и НРИСП-2012, вид работ УН-2. При печати такой сметы нормативы накладных расходов и сметной прибыли в строках сметы, если они там есть, следует отключить, так как они не соответствуют действительности. Если нормативы накладных расходов и сметной прибыли в строках не указаны, то есть нулевые, то независимо от того, установлены флажки для отображения или нет, нулевые нормативы не выводятся.